Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Московский городской суд отправил на 9,5 лет в колонию строгого режима грузинского вора в законе Ираклия Джабуа и Коростовский. Его признали виновным по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, И. Ростовский был коронован в воры в законе в августе 2014 года, пользуясь безоговорочным авторитетом у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, соблюдал и распространял преступные традиции и обычаи, имея опыт преступной деятельности. Под контрольными ему территориями в криминальной среде назывались Московская и Ростовская области, а также Красноярский край, пишет портал Prime Crime. Ранее сообщалось, что областной суд Владимирской области приговорил к 10 годам колонии вора в законе из самопровозглашенной Абхазии Алхаса Агрба, известного в криминальных кругах как Алхас Гудаутский. Вступил в силу приговор в отношении вора в законе уроженца Чечни Амара Бекаева, более известного в криминальном мире как Амар Уфимский. Приговор был вынесен в августе 2021 года. Бекайову предстоит провести более 11 лет в заключении. Между главой абхазского преступного клана Миробом Джангвеладзе и лидером преступного мира России Захарием Калашовым, известным как Шакро Молодой, обострилась борьба за негласный титул обладателя наивысшего положения в преступной иерархии.